Блин. А... они меня... Ребят, пирожки закончились. Вы куда пошли? Я, конечно, его могу приготовить, но они будут с воздухом. Пирожки с воздухом, как вам, а? Будут нравиться? Вот и мне нет. Так что валите отсюда, Покос. А ты гни, за хреначу, ты быстрее. Блин. Чё же делать-то, а? Вот, блин. А вот я думал. Почему динамит не взорвался? Да потому что, блин, меня Аркадий его дал просроченный. Какой-то, я вот просто не понимаю, зачем? Я ему дал, знаете, ему дал 30 изумрайдов. Но динамит должен был взорваться, потому что за 30 изумрайдов реально можно купить вот эту хату. А он посчитал иначе, Сэкономить и дать мне, блин, просроченный динамит. Наверняка без пороха даже. Я ему... Я когда приду в эту деревню, я его обязательно, блин, заряжу, ты моток, блин. А вот там они сидят и просто на меня смотрят. Ну хоть табуретка, блин, закрылся. Не зря, когда я лег спать и закрыл табуретку. Но я же не идиот. Ну давайте будем думать, как, блин, мне выходить отсюда. У меня что есть? У меня есть лопа... Можно сделать подкуп, кстати. А если... не получится, то придется сделать топор. Потому что. Ну здесь доски-то есть же, верно? Вот. Да, только их очень мало. Но кто не рискует, то тот не выбирается По... Это самое. Нам надо выкопать тогда. Выкапываться. Поверьте мне, я и не с такого дерьма выбирался. Какой-то, блин, побег из шоушенка. Подождите. Кто-то... За... Страшно. Вот у меня нет, так что давайте продолжим. Ну повезло то, что я так напугал. А то я мог бы пострежнее. Хотя а -а -а. по чесноку. А -а -а -а. Мне сейчас стрёмно. Мне хочется развлечься и отойти от этого зомба-упакадпсиса. Поймите меня. Уже не в такой жопе живете. Ой. Подкоп не удался. Так как бы меня чуть не убили. Вот мне пришлось все сожрать, чтобы восстановить свои сердечки гребаные. Теперь, блин, я точно здесь сдохну, если не буду жрать. Так что это еще одна мотивация, чтобы сбежать. Да. Не так меня учили в детстве мотивироваться. Но пока я пытаюсь сбежать, меня эта статистика совсем не нравится. Ну-ка быстро измените. Поставьте, пожалуйста, за меня лайк, так как я, возможно, реально могу сдохнуть. Буду признателен, если вы это сделаете. А также подпишитесь и поставьте колокольчик. Спасибо, если сделали. Ну а мы продолжаем. Пока добываем. Мне пока нечем, реально. Еще здесь. Даже крафтить нечем. Так. за меня грубая. Буту я нуб какой-то. Так. И вот сейчас Мирельно надо будет как-то выбираться. Да, конечно. Так. Кровать надо сломать. Она тут бесполезна. Это реально сострвано, вот представьте. куку ку Ку-ку! Это будет реально как-то выходить отсюда. Так, я вроде вылез. И... Мне... Не по себе. Они там ход есть? Но они... Их вроде много. -то. Да, они меня ждут. Фух. Прыжок вверх еще будет. Знаете, ребят, если видео не выложится, это значит, что меня сожрали зомби. Так что давайте будем их убрать. Побейка А! Идите в жопу. Сваливаем соседнее село на дискотеку. Во, давай к моим братам подожди. За брата, брат. Давай. Добегать. убегать. Господи, не везде. Братки, а что с вами сделали? Что это за тварь с вами сделали? Не беги, пока не поздно. Ну чё, я вас освобежу. Эх, ч? Я думал, а ч у вас? Западная, потому что здесь вас били. Братки, я вас спасу когда-нибудь. Обещаю. Я сок Господи, мне везде. Победы же не зря я сказал уедем в соседнее село надо как можно сейчас сюда быстрее предупредить заодно у меня же вроде изумрайдов там несколько было возможно я себе куплю какой-нибудь дом так аккуратно Ё-моё, гуречик не пугает Блин, открой! Салам алейкум! А, что? Это хорошо, так как я здесь хотя бы смогу приночевать. Не зря я с собой взял кровать. Это уж повезло, повезло. Сюда поставлю, к печке рядом, чтобы было теплее. Вот. И табуретками закроюсь. ну нахрен. Я не хочу переживать второе такое дерьмо. Так, окна. Да я не знаю... Окна, блин, нахрен, закрыть тоже надо будет, когда-нибудь. Да блин, закройся, зачем я тебе закрой? Меня ж пугает уже. Так, в печке что есть? В печке ни хрена. Спасибо, папаша. Хотя бы уголь, блин, оставил ли бы. Но зато новая деревня. Я смогу снова издеваться над жителями. Не, вообще насрать. Ну, типа, на их деревню. Но главное, что я могу над ними издеваться. Кто тоже любит, тоже издеваться над этими жителями, ставьте класс. Если вы любите даже у них забирать пшено, их собственно и продавать, то это в вдвойне ставьте класс, так как это реально тупые, как прорубка. А я с вами прощаюсь, так как мне сегодня дерьма хватило. Меня, блин, чуть не сожрали. Меня чуть не окружили. Меня чуть не убили, когда я, блин, делал подкоп. Я вообще думал то, что когда я это самое буду прыгать меня ту же сожрут ты что давайте у вас такого дерьма точно не произойдет но увидимся на следующий день мне просто надо спать я не выспался и устроиться на новую работу как бы и освободить своих братков.